Такой миленький, что прям взяла бы и съела. Но пока нельзя. О -о -о -о -о. М -м, еда! Эй! Руки прочие, всю ночь их готовила для скелетима. Откусив кусочек, он точно поймет, что я чувствую. И мы будем смеяться, танцевать и целоваться вечно. Фу. Стопэ. Хочу поблагодарить ребят, которые задонатили нам на стриме. Именно благодаря вам я приближаюсь к приобретению Фурсьюта. Спасибо! Если ты хочешь попасть в этот ролик, то переходи по ссылочке в описании. Ну а всем-всем-всем приятного просмотра. Ох, можешь съесть не получившийся. Сочно! Не понимаю, зачем тебе так стараться? У тебя синий пояс второй степени. Я твоя лучшая подруга. Да, но на работе мне так вандо не пригодится. Так что надо произвести впечатление тормозком. Ну, если ты действительно хочешь его впечатлить, Бента можно сделать и поживей. Ладно. Вот. Тут так много шагов. Прагода, и живи. И воля. А тебе не нужно яйца разбивать или что еще? Это не важно, саму суть я передала. Глянь. <рег teeth> а, спасибо, Лу. И помните, это не бумажная работа, это бумажное веселье! Ты будешь моим после обеда. Вот. О, нет-нет-нет-нет-нет! Mm -mm -mm. Волшебный коктейль танцует у меня в животике! Ну что, сразила уже скелет ему на повал. А -а -а, рисовые шарики сошли с ума. А -а -а, если не проделать все шаги, заклинание превращается в проклятие. Тогда беги сюда и закончи его. Uh -oh. Что? Не волнуйся, мама Лу все исправит. Я новый сухой завтрак попробовал. Серьезно? О, oh, привет. Что это было? Ничего, совсем ничего, просто ремонтная бригада. Мои документы! <в Father Fair> wow. Так. О да. Я уже в пути, Экс. <ф> Что это за штука? Это мой тормозок. Не волнуйтесь, народ! Мама Лу это натворила, мама это исправит. Вот как нам нужен план. Ребят, его нужно съесть, чтобы победить. Вау, это и правда отличная идея! Знаю. Стоп, я что, гений? Как же к нему подобраться? О, пожарный топор! Стой! Порубим его на кусочки! Нет. <смех> Помнишь, как я сказала, что ты квандом мне на работе никогда не пригодится? Да? Ну, выходит, я ошибалась! Сочно, ребята, открывайте рты пошире. Налетайте. Как же вкусно! Идите все домой, чтобы я могла заняться бумажной работой. Эй, не хочешь газировки пойти попить или типа того? Оу, oh, я, может, в другой раз? Хорошо, да. Респект. Увидимся. Okay. Oh, чувак. Mm? Держи. Прости, что запорола еду для скелетима. Не волнуйся, в итоге все сложилось весьма неплохо. Друзья, напишите свое мнение по поводу пилота в комментариях. И да, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки и пилите годноту пока